Спасибо за фраг бюро. и Сейчас на своих тынках я буду крутить вот эти вот коробочки со всякими аксушками, ктарами, мозбергами, маузерами и пистолетом Макарова. все дропается навсегда. Крутить я буду на каждом мунке по 10 коробок, посмотрим, дропнутся ли что-нибудь. Тут ничего. Следующий аккаунт, снова 10 коробок. На самом деле, думаю, что шансы тут не очень высокие. Коробка всего 30 кредов стоит. Доната много, но тем не менее, это не мешает Макарову Тундра с 10 коробок упасть. Вот, кстати, хотел сказать, что это довольно везучий аккаунт, но не сказал. Тут уже выбит Иктар, Искаут. Абакан еще. И вот теперь Макаров Тундра. Вообще ништяк. Следующий твинг. Крутим 10 коробок также. Так, тут ничего не упал. Следующий аккаунт. 5 коробочек. 10 коробочек, тут не упало ничего. Так, следующий аккаунт. Также 10 коробок скрутим. Это еще не везучий аккаунт. Вот сейчас вот будет, будут 3 везучих аккаунта подряд. Это 41, 42 очень везучие. И 43 просто везучие. Посмотрим, что-то дропнется на них. 10 коробок как бы мало в любом случае. Посмотрим дропнутся ли что-нибудь на этом. На одном уже дропнулось. Так, последний аккаунт у нас. Четыре временки. Тоже не упало ничего.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 Оружие серии Тундра с Баттлпассом. Пока нам, как видно, ничего не падает. Так, попробуем поменять канал. Так, сменим класс. И полетели. Хотя бы если пистолет дропнется, уже будет нормально. О, пистолет дробнулся. Он обычно первым всегда падает. Хотя бы есть уже пистолет. Красиво, кстати, он так смотрится вот именно на картинке. В игре он хуже выглядит. Чем на картинке. Ну, больше ничего не хочет падать, походу, это все на сегодня. С 2000 с лишним кредитов. Да, походу все. Сейчас 5 коробок остается он. А, нет. А, ну да, по-моему, 5 и там что-то 25 кредитов еще, да. Ну вот все, ничего не упало. Так, посмотрим, сейчас какие-нибудь дешевенькие коробочки, что-нибудь покрутим. Крис не нужен. Рендпоур не хватит. А, ну вот Кракен можно попробовать. По-моему, его нет. Походу только пистолет за двух с лишним кредитов, да, на этом все. Всем привет, сейчас опять на твинках на 8 штук буду крутить по 10 коробок, о, отлично, с 5 коробок с Тундра. Вот, вот эту коробочку буду крутить с Тундрой, Ктаром, там и другими пушками всякими. Как она там называется? Коробка Снежный... Снежный шторм. Так, тут у нас есть Аксул Тундра. Это уже ништяк. Так, следующий аккаунт. Тут уже выпал э, пистолет Макарова Тундра. В прошлый раз. Также крутим 10 коробок. Так, ничего не упало. Так, очередной аккаунт. Э, тот аккаунт был довольно везучий, и сейчас вот этот и следующий тоже они довольно везучие, так тут ничего не упало, итак крутим на этом аккаунте тоже 10 коробок, конечно 10 коробок это совсем малое количество, так следующий аккаунт, вот этот вообще не везучий, тут ничего не падает, Сейчас посмотрим, может хоть в этой коробке в этот раз повезет. В прошлый раз нифига не упало, ну и сейчас ничего не упало. Так, следующий аккаунт. Вот этот вот очень везучий. Тут уже упало 5 донатов, причем керамбит 300%. В прошлый раз мы здесь ничего не выкрутили, сюда бы хотя бы пистолет. Так, ну тут тоже сейчас 10 коробок ничего не упало, к сожалению. Вот это тоже очень везучий аккаунт, тут уже... 6 донов выкручено один дон куплен так за кредиты и свышка тут упала на 200% вот, но к сожалению тоже здесь и коробок нам ничего не подалось так что идем к следующему аккаунту так и последний аккаунт он довольно везучий здесь уже 5 или 6 донатов выкручено и электродубинка 200% Так, ну на этом все. Получается, за сегодня мы имеем улов. Это Макаров Тундра на том аккаунте, где я крутил больше двух тысяч кредов. И имеем АКМС-ушку на одном аккаунте. А, и получается все. Больше, к сожалению, ничего не упало. Но мы будем участвовать еще в следующих этапах кэшбэка, и там может еще что-то выкрутим. Так что думаю, еще на каких-то аккаунтах какой-то донат по-любому должен пополниться.